И на этом можно понять, что это вот такие вот наркоманы. Короче, и вот, ребят, вот, вот это видео сейчас. Всем привет, с вами я Дилет. И... Я хочу выложить это видео. Второй второй часть про этих про этих мошенников, который первую часть вы можете по подсказке увидеть наверху, а вторая часть вот вторая часть. И я просил уже в телеграме, кто в телеграм это, кто в телеграм подписан, тот знает, я уже просил вас, что это, вы репостнили мое видео, поделились, но вы, кажется, этого сделали, не сделали, не знаю. короче, но я все равно выложу это видео, давайте, а я желаю всем приятного просмотра. Привет! Быстро, давайте подпишитесь на мой Яндекс пожалуйста. Те, кто сейчас смотрит, поставьте на паузу, перейдите по ссылке в описании и на мой Яндекс Цен подписывайтесь, давайте. Там я тоже буду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 Курьер вот, Сейчас посмотрим Вот люди вот я написал на курьера и сказали, здравствуйте, какая машина, объемный расход по городу. Видите, они уже спрашивают, какая машина и на чем вы будете это делать, развозить грузы. А тут спрашивают название города и так далее. Это уже не очень. Вот вам еще раз, если кто не верит, вот, я здравствуйте. Насчет работы, курьер, какая разница, да, работы, я написал, можно поподробнее. Можно, сказали, и, сдел, и сказали, здравствуйте, укажите ваш город и возраст. Видели? Они не говорят, на чем вы будете работать, какая у вас Машина или мотоцикл Не говорят они Сразу укажите ваш город И возраст И на этом можно понять Что это вот такие вот Наркоманы Короче говоря Мошенники Так что не ведитесь пожалуйста И вот ребят Вот, вот это видео Сейчас за таубс, пора завод, это армия, а за по... Ты студие, О, да, да, да. Да, да, Вот из-за этого таким не нужно заниматься, вот.